Всем привет! Сегодня готовим ягодные лукошки. Ягодные лукошки изготовим из песочного теста. И внутри у нас будет черника. Очень вкусно. Приготовим. Для приготовления лукошек нам понадобится 180 грамм сливочное масло. Оно у меня комнатной температуры 75 грамм сахарной пудры. Щепотка соли, щепотка ванилина, два яйца, одно пойдет у нас в песочное тесто, одно мы будем смазывать лукошки. 250 грамм просеянной муки, полторы столовые ложки крахмала, у меня сегодня кукурузный, 100 грамм сахарного песка и, конечно же, ягоды, которые мы будем добавлять в наши лукошки. Ягоды можете использовать любые, у меня сегодня это черника размороженная. Итак, берем емкость для приготовления песочного теста. Мы возьмем сливочное масло. Как я уже сказала, оно должно быть комнатной температуры. И сахарную пудру. Теперь мы это все перемешаем лопаткой. Сахарная пудра. Очень хорошо перетирается со сливочным маслом. Можно было, конечно, использовать и сахарный песок. Теперь добавляем сюда щепотку соли, щепотку ванилина, одно яйцо комнатной температуры. И опять все перемешиваем. Ну вот, буквально минуты на это ушло. Так, теперь мы просеем сюда муку, все наше количество. Всегда в муке остаются вот такие крошечки, поэтому сюда просеиваю. Вот. Ну и все. Теперь мы это все будем замешивать сначала в емкости, а потом посмотрим в однородную такую вот массу. Переходим на кондитерский коврик. Кондитерский коврик слегка присыпем мукой и выложим наше тесто. Теперь мы его соберем в один комочек. она у меня маленько липкая, поэтому я добавлю еще совсем немного муки. Так, вот это даже лишнее. Чуть-чуть вот, добавила, и вот оно уже не липнет коврику. Вот такое тесто у нас получилось песочное. Перед тем как убрать в холодильник, мы тесто заверем, завернем в пищевую пленушку. Ну вот, отправляем в холодильник. На один час, пока наше тесто охлаждается в холодильнике, мы займемся приготовлением начинки. Начинку мы будем готовить из ягод. Сегодня у меня, как я сказала, черника, которую я разморозила. Буду использовать ее вот с жидкостью, которая, соком который отделился. Теперь мне нужно еще крахмал кукурузный полторы столовые ложки и 100 грамм сахарного песка. Я добавляю сахарный песок в чернику. Сразу добавляю крахмал. И теперь это все подогреваю в сотейнике. Подогреваю до растворения сахара и крахмала. Так, и так все это мы перелили, добавили в кастрюльку. Делаем небольшой такой огонь. Небольшой. Так, и на небольшом огне, как я сказала, будем доводить... До температуры где-то 40 градусов, достали охлажденное тесто с холодильника. Она у нас потверже стала мы наше тесто разделим на две половины: половина у нас уйдет на низ корзиночки, половина уйдет на крышечку корзиночки. Итак, вот оставляем одну половину, одну мы пока откладываем. В принципе, можно ее пока положить в холодильник. Так. Итак, раскатываем половинку нашего теста. Слегка можно так припудрить. Раскатываем не сильно тонко, но ну, где-то 5 миллиметров толщиной. Теперь берем формочку. Вот так вот. Прижимаем ее, и у нас там будет от формочки вот такие донышки для наших корзиночек. Теперь мы лишнее тесто уберем, будем его использовать второй раз, когда будем раскатывать. Так, если крашки чуть-чуть будут неровными, ничего страшного. Так, ну, теперь берем первую формочку, закладываем туда корзиночку. И вот пальчиками стараемся вот так ее только осторожно, ну, пытаться не, ее не разорвать, чтобы потом, когда начинка наша будет, она у нас никоим образом не вытекла оттуда так и вот чуть-чуть осторожно вот так вот по формочке ну вот так и так сделаем все корзиночки так достаем с холодильника вторую половину не раскатывайте тонко тесто. Миллиметров пять будет достаточно. Возьмем яичко для смазки. Мы чуть-чуть его вот так вот взболтаем. И теперь мы этим яичком будем смазывать. Смотрите, нам надо смазывать обязательно вот эти краешки, краешки формочек, для того, чтобы они у нас потом очень хорошо прилипли к крышечкам. Все вот эти вот эти краешки хорошо мы все проходим и смазываем каждой нашей формочки. А теперь нам надо смазать, ну, в принципе, можно и не поднимать их, а вот так вот по кругу смазываем краешки у нашей крышечки. Теперь нам осталось нашу начинку, наши ягодки положить в формочки. Для этого я буду использовать ложку. Ложка будет удобнее. Вот смотрите, ягод как ягодки. Вот видите, как все получилось. То есть мы никогда ее не кипятили, не варили. Она у нас должна остаться в форме ягод. Теперь мы вот по ложечке, буквально по ложечке, выкладываем в каждую нашу корзиночку. Сначала по ложечке, а потом уже посмотрим, сколько нам можно еще добавить. Так, ну вот, у меня место есть, поэтому я доложу еще сюда начинки. Самое главное, смотрите, чтобы у вас остались краешки свободными, чтобы можно было вам ее потом ну, сверху крышечкой соединить. Так, ну вот, пожалуй, достаточно. Вот теперь мы берем крышечку и совмещаем. Самое главное, начинаем с серединки. Вот так прижимаем, чтобы у нас там вышел весь воздух, что не должно быть там у нас остаться воздуха. Чуть-чуть слегка прижали, а теперь вот так вот надавливая пальчиками, мы соединяем вот эти краешки друг с другом, вот так как бы вдавливая их туда. А потом по второму кругу уже вот лишнее вот это вот все убираем, чтобы они у нас были ровные и красивые. Так, ну вот. И так делаем с каждым лукошком. Вот, посмотрите, теперь мы вот, каждая наша лукошка, мы закрыли сверху вот такой вот шляпкой. Да, видно? Видно. Шляпкой закрыли. Сверху я взяла даже вот, ну, чуть-чуть пальчиком прижала, уже в самом конце, чтобы получился вот такой вот еще Красивый вот, ну, такой орнамент по бокам. Ну, это по желанию. И теперь мы из оставшегося вот нашего яичка смазываем сверху тесто наше. Осталось в самом конце нам сделать дырочки такие, чтобы у нас при запекании... Вот смотрите, вот так по кругу уберем и насквозь прокалываем наше тесто. Это на тот случай, если у нас там есть воздух, он у нас будет выходить из этих дырочек, а не ломать нам нашу всю красоту. Здесь вы не бойтесь, все нормально будет, только самое главное, чтобы насквозь не проткнуть до самого дна. Вот если в дно будет дырочка, конечно, это не очень хорошо, туда вылится вся наша начинка. Дырочки лучше делать по кругу, это тоже так дизайнерски красиво. Так. Ну все отправляем в духовку температура 180 градусов на 15 минут чуть-чуть вот так вот поднажала и она прям выскакивает уже оттуда.